Друзья, всем привет, это канал Вероника в США, канал на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке И мы наконец-то переходим в желтую фазу Что значит мы переходим в желтую фазу? Это значит, что наши дети пойдут в садик или в школу, или в лагерь И я очень этому рада Потому что дети уже находятся дома С 15 или с 13 марта И мы уже все зверели, И дети, и родители И уже даже видно так озверели Что даже наш губернатор Выступил, что Ребята, не переживайте, дети пойдут в школу Как положено В начале сентября Поэтому не переживайте, все будет хорошо Потому что ходили слухи, что Фактически Возможно было, что и до следующего 2021 года дети в школу не пойдут. Поэтому он так нас успокоил. Что еще это значит? Это значит, что наконец-то откроются все магазины. Мы, американцы, конечно, да, как-то... Все время нас ругают, общество потребления. Блин, ну когда у тебя есть возможность и у тебя есть прикольные товары, которые можно купить, я не вижу в этом ничего плохого. Я вам говорила, что уже так хочется одеть босоножки. И, кстати, наши все магазины открываются 5, от 50 до 75% процентной скидкой на товар. Но вот я, к примеру, я обязательно об этом сниму сюжет, чтобы вы увидели... Сколько здесь стоит Calvin Klein со скидкой Сколько здесь стоит Michael Kors И другие бренды, которые популярны И бренды, которые не популярны в России Но для примера, чтобы так немножко вас разодорить И чтобы вы обязательно посмотрели мое видео По поводу американских дисконтных магазинов Я хочу показать вот такие босоножки Кэти Перри Я давно хотела купить босоножки Кэти Перри Потому что мне, они мне кажется очень удобные ну вот, вот эти конкретно я взяла в магазине. Он называется Dress for Less Rose со скидкой. И стоили они, ребята, если вам там будет видно, 49 центов. 49 центов. 49 центов. А еще они пахнут виноградом. Не, они реально до сих пор пахнут виноградом, но реально до сих пор у нас нету... Погоды для того чтобы их носить к сожалению я уже себе даже розовый педикюр сделала а вот босоножки пока пока не оденешь кстати как вам они напишите в комментариях понравились или нет что еще я хотела вам сказать помимо этого еще желтая фаза означает то что то что откроются всякие офисы всякие бизнесы но что до сих пор для нас останется под запретом. Салоны красоты. Поэтому мне уже, видите, пришлось покрасить самой. Спасибо, что я умею это делать сама. А есть вот как-то люди, которым это не дано, я не представляю, как они это все переживают. Ну вот, салоны красоты не будут открыты, педикюр, маникюр, пролетаете. Все спортивные мероприятия закрыты, спортивные залы закрыты. И я до сих пор останусь без работы, потому что и заведения общественного питания будут продолжать работать только на вынос. Как говорят, у нас эта желтая фаза продлится около шести недель. То есть у меня такое впечатление, что я вообще все лето не буду работать. И это меня очень печалит, потому что вообще такая депрессия накатывает периодически... И так хочется уже человеческого живого общения. Уже надоел YouTube и все эти ролики, все фильмы надоели, все мне надоело, готовка мне надоела, уборка мне надоела, мои стены мне надоели, мне вообще все уже надоело. Я хочу живого общения обнять людей без всякой телефонной переписки, без фейстайма без ватсапа вот так вот живу обнять, спросить, ну как ты? как ты был все эти три месяца? скучал ли ты по мне? как у тебя дела? как ты это все пережил? рассказать, как тебе в этот период жилось потому что один из больших плюсов моей работы, что мы в общем там делимся и радостями, и горестями, и стараемся друг другу помочь. И так этого не хватает. Вот, ребята, вот реально этого не хватает, живого человеческого общения, как... Не знаю, как воздуха. Я не могу уже смотреть на книжки. Я же вот вам говорю, что уже все надоело. Но хотя бы желтая фаза. Ну хотя бы какой-то здесь. Хотя бы дети пойдут в лагерь. Хотя бы у детей будет какое-то такое полноценное общение. И, кстати, скажите, вы не боитесь, не испугались бы отправлять детей в лагеря и там или я не знаю там какие-то вот такие заведения ведь у нас не, про, не знаю пройден пить не пройден но кейсы увеличиваются кейсы количество зараженных увеличится количество смертей увеличивается хотя все заверяют и уверяют что дети но ну, если нет сложных патологий не болеют и более того не являются переносчиками таких заболеваний ну что, ну хотя бы желтая фаза прийти. Ну, мы хотя бы уже, может, будем в Арию встречаться или в магазине, или еще где-нибудь. Так что, ребята, я все жду вот этой желтой фазы. Обязательно сниму видео про шопинг, потому что по шопингу я соскучилась невероятно. Это один из таких больших американских бонусов, бонусов американской жизни, когда ты получаешь удовольствие от покупок. Как-то так. Ну все, пока-пока. Обязательно подписывайтесь на канал. Опять скажу, 78% смотрят без подписки. Очень обидно. Будет приятно, если мы добьем до 2000. Там осталось 160 человек. Но ну, давайте, ребят, все, кто без подписки, подписывайтесь. Будем дальше разговаривать на тему миграции в США.